Доброго времени суток, уважаемые! Современный мир диктует свои условия существования человека. Процессы глобализации, рыночная экономика и конкурентные условия труда ставят перед молодыми людьми задачи выбора профессии. Насколько важно вовремя понять, кем тебе быть в этом большом мире? Будет ли твой выбор своевременным и удачным? Хватит ли тебе средств для существования, чтобы удовлетворить свои жизненные потребности и интересы? Источник информации большинства молодых людей, которые задаются вышеуказанными вопросами – это жизненный опыт более старшего поколения, родителей, знакомых, авторитетных личностей. Однако данные советы могут иметь вредный характер, либо же характер таких советов может быть бесполезен, как ввиду того, что более старшее поколение мыслит категориями, которые сложились более 10, 20, 30 лет назад и находится совершенно вне трендов и реалий современной действительности. В настоящем видеоролике мы кратко постараемся указать на самые, по нашему взгляду, лучшие профессии, на которые стоит обратить внимание при выборе учебного заведения или получаемой специальности. Данный топ профессий мы разделим на несколько категорий, каждая из которых характеризует присущий им колорит. Первая категория – стабильные. Вторая категория – инновационные. Третья категория – прибыльно-рисковые. Четвертая категория – специальные. К профессиям первой категории «стабильные» могут относиться такие, как юрист, экономист, бухгалтер. В свою очередь, юрист подойдет тем людям, которые любят и хотят ориентироваться в действующем законодательстве. Люди данной профессии всегда следят за изменениями в нормативно-правовой базе страны. Это ковропотливый труд квалификации объективных жизненных обстоятельств и сравнение таких обстоятельств с правовыми нормами, указанными в нормативно-правовых актах. Грамотный юрист нужен как на коммерческих предприятиях, так и на государственной службе. Океан его деятельности – это законодательная база государства или же нормативно-правовые источники организации, где он и работает. Он составляет договора, проводит правовую экспертизу формируемых документов, посещает государственные органы, участвует в судебных заседаниях, правовых спорах. Грамотному юристу платят много. Получив опыт и стаж, он может вырасти в адвоката, нотариуса, а также иметь высокооплачиваемую работу в крупной организации. Экономист – это специалист, который занимается ведением финансового учета, составлением отчетности для налоговой инспекции банковских учреждений, оптимизацией расходов компании. Экономист знает, на что и сколько тратит предприятие и старается минимизировать материальные риски. В части предприятий профессии бухгалтера и экономиста это одни и те же профессии. Бухгалтер Бухгалтер выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета, фиксирует состав и источники хозяйственных средств, их движения, осуществляет прием, контроль, обработку первичной документации. Скажу точно, грамотный бухгалтер – это всегда правая рука любого руководителя. Знания бухгалтерского учета позволяют вести работу на дому, введя учет в двух-трех коммерческих фирмах. Люди с такой профессией без работы и без денег не остаются. Категория инновационных профессий или профессий будущего может содержать такие как специалист по искусственному интеллекту, инженер-робототехник, инженер по кибербезопасности, онлайн преподаватель, цифровой лингвист, оценщик интеллектуальной собственности, ну и многие другие. Люди, которые желают быть трудоустроенными по вышеуказанным профессиям, должны обладать следующими характеристиками и компетенциями – мультикультурность, мультиязычность, Несистемное мышление, программирование, робототехника, знания в искусственном интеллекте, работа в условиях неопределенности, клиентоориентированность, работа с людьми, знания IT-технологий. Категория прибыльно-рисковых профессий связана в основном с коммерческой деятельностью, бизнес-проектами, которые формируются и реализуются предпринимателями, главами коммерческих организаций. Люди зачастую открывают свое дело, бизнес, чтобы извлечь из хорошей идеи денежные средства в ближайшей перспективе, либо на долгосрочной. Определенно сказать о том, что направление подойдет всем, нельзя, так как одни люди готовы идти на риск, другие нет. Кто-то становится фермером, над которым все смеются, ау, ковыряется в земле, а у человека может быть настолько выгодный проект по выращиванию, ну, какой-либо агрокультуры что прибыль от такой деятельности будет сотни раз превышать доход дорогостоящего юриста или финансиста. Один мой знакомый никогда не думал, что станет бизнесменом, занимаясь стабильной работой, попав в сложные жизненные обстоятельства, потерял работу, был вынужден искать доход в другом источнике. Находясь в камере предварительного задержания, увидел рулон туалетной бумаги. Подумал, ну кто-то же эту бумагу делает, почему ее делаю не я? Сейчас он крупный игрок на рынке изготовления туалетной бумаги, получает высокий доход от своей деятельности, развивается как бизнесмен. С другой стороны, индивидуальное предпринимательство, либо создание собственной фирмы – это дело, которое может как поднять человека в материальном, социальном плане очень высоко, но также может или с легкостью уронить его обетонную поверхность суровой действительности. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Категория специальных профессий может содержать такие специализированные профессии, специалисты которых востребованы всегда, а их качественное соотношение всегда говорит о том, что они без куска хлеба не останутся, их на каждом углу не, не валяется. Это такие специалисты, как стоматологи, хирурги, биотехнологи, химики. Да, это те, кто задействован на различных производствах, заводах, фабриках по изготовлению пищевых и пищевых товаров. Список специальных профессий могут дополнить такими, как следователь, специалист в области управления недвижимым комплексом, различные категории технологов, инженеров. Вышеуказанные категории и представленные в них профессии весьма примерны и просто легли в основу моего текущего восприятия. Проще сказать, это то, что у меня в коробке головного мозга лежит на поверхности. Их список с уверенностью может быть расширен. Я лишь постарался показать видимую для меня субъективную их классификацию. Выбирай лишь тебе, мой друг, помни одно, выбирай для себе что-либо, выбирай таким образом, чтобы сегодня и завтра ты был уникален и востребован. Будут ли у людей болеть зубы завтра? Да, будут, хороший выбор, стоматолог. Будет ли завтра автоматизированные системы управления? Да, будут, хороший выбор, компьютерщик. Будет ли завтра люди есть хлеб? Мини-пекарня, совмещенная с магазином продовольственных товаров, неплохой бизнес. Будут ли завтра нужны отличные исследователи? Да, будут нужны. Преступления, к сожалению, совершались и будут совершаться. Выбор за тобой, друг мой. Здоровья тебе, удачи. А если формат данного видео тебе зашел, было бы интересно узнать, про какие профессии подробнее ты бы хотел узнать. Либо ты узнать хотел о чем-то другом. Подписывайся, ставь лайк. Твоя поддержка будет греть мою душу. Спасибо за просмотр.